Простите, что опоздала. Как мы боялись, Архимон со своими стражами ужаса уже идет к вершине. Они вот-вот будут здесь. Десять тысяч лет назад мы, ночные эльфы, одержали победу над Пылающим Легионом. Хотя во всем мире воцарился хаос, мы жили в мире и спокойствии под сенью мирового древа. Мы защитники древа. Оно питало нас своей энергией, отводило от нас смерть и давало нам власть над природой. Пришла пора вернуть этот долг. Ты понимаешь, что мы будем стареть так же, как эти смертные. А со временем лишимся и власти над природой. Если гордыня застилает нам разум, любовь моя значит мы живем уже слишком долго я организую оборону на вершине горы чтобы не случилось вспомни наши чувства вечные Слушайте меня, ночные эльфы! Остал час расплаты! Если вы прикроете наши позиции и поможете войсками, мы с Тралом задержим Архимонда. Смелый план. Похоже, я недооценивала вас, чужеземцы. Да хранит вас и Луна. К оружию, братья и сестры! К оружию храбрые орки и люди. Сумерки сгущаются, и враг ждет нас. Приветствую вас, ребята, на канале Ролигейм онлайн. С вами Росси. Мы заканчиваем Слишком прохождение The в Warcraft 3 Reforge. Это седьмая глава. И это завершающая глава в этом прохождении. Значит, наша задача удержать войска Архимонда в течение 45 минут. Сначала у нас. Мертвецы или поздно нападут на наших союзников. Вот, у нас есть в помощи. Орда и, и Альянс, соответственно, база сначала идет Альянс, а потом идет база Орды, которая нам помогают в этом. Мы сейчас сразу попытаемся немножко укрепить Альянс для того, чтобы с помощью Джайны и ее войск обороняться. Так, ну у нас пока деньги есть, так что можем себе позволить это все. Уже нашли первое. Первая волна нежити. Чем дольше мы сможем их удерживать на чужих базах, тем лучше. Потому что потом все-таки будет наша база страдать. Также у нас есть... Возможность нанимать нейтралов здесь, ну то есть наемников, которые будут у нас на службе. Ну как по мне это очень дорого стоит, поэтому пока попробуем своими силами. Тоже на крайний случай, если будем не справляться, то... Я готов. Так, ну эти светильники уже идут в расход сразу. Так маны и, ма и мощное деле исцеления. Так лучники на подходе, здесь поставим один лунный колодец. Лунный колодец для того, чтобы подхиливаться. Ребятки, если вы еще не подписались на канал, обязательно это сделайте. Также оставляйте свои комментарии, лайки, дизлайки. Всегда все читаю, вы знаете, отвечаю по возможности, но практически всегда отвечаю. Ну и конечно же подписывайтесь на Patreon. Так, возьмем немножко улучшений. Здесь еще, наверное, светляков туда давайте. Потому что скоро начнется Великая битва. Так, мои любимые дриады. Если честно, они мне больше всех нравятся. Так. Давай еще. Есть у них тут лекарь. Жрец. Пускай подлечивает. О, уже пошли. Стражи ужаса. Это уже пожестче, Прокастами со всей темой. Давайте заультуем. Тяжелая потеря у нас, но мы, мы отбились. Главное. Ранда даже качнулась немножко. Так, что тут у нас есть еще подкрепление. Да все, тиранда завязывалась с уже. Давайте еще. Честно, надолго будет коставать. Дурында такая. Так. В принципе, у нас тут уже отряд собрался, нет расходов у нас это а что-то так разогнался, думаю, сейчас еще низкие расходы. Ну, гипогрифы, не знаю, есть ли от них смысл. Опять врыв. Это сейчас будет банши вселяться. Может и не будут. Лича сливайте. Под магической защитой. Ему это не поможет. Есть, немножко отбились. Еще, наверное, может здесь поставить поближе. Наверное, быстро желаю дерево. Слушай. Вогей не Все? Нет, не все. Вот еще. Да, ну, ребят, уже 6 минут держим. 6 а минут уже хорошо. Так, так, так. Где тут? Сделаем вот так, и теперь мне нужно сюда 6 пельменчиков поставим вторую базу сразу, чтобы было больше доход по деньгам. Так, Малфурион. В принципе, мы туда и Малфуриона можем отправить, нам с нас ничего там не угрожает. Линдор. Так, опять урыв. Мне считаю, надо сразу сливать. Стражев ужаса. Это вроде уже третья волна, которую мы отбиваем. Да, по у нас знатно. Так, дерево жизни расти. Ну а ты, Малфури, он уже сюда пришел. Я един с зовет. Так, ладно, пока наша казарма занята, давайте тогда туда Дряд, хотя бы. Потому что нужно пополнять, что-то у нас чувствую, осталось уже фигня. Осталось сегодня а тем временем опять врыв на нас. Причем ледяные змеи, которые могут замораживать здания с полным грейдом. Да, кстати, ты пока есть туда. Качи. Разорвала ее на части. Тем временем у нас уже остался только один гипогриф и два героя. Я к тому, что рассаживаемся мы очень быстро. Так, почти. Дриада уже побежала первая. Так, сюда можно. Так. Пока так. Но мне кажется, Альянс будет более слабее в плане защиты, чем Орда. Ордой будет повеселее, поинтересней. Конечно, может, имеет смысл сделать вот такой финт ушами. Где-то вот здесь поставить, чтобы оно ближе было. А, все, он автоматом оплетает. наверное, мы, знаете, сделаем, мы сразу здесь базу поставим. Так, туда парочку. Дошлем. Так, пошел врыв. Причем такой неплохой. Блин, а тут деревьев рядом нету, что ли? Вот так получше будет постой подруга мальфурион лечи всех все герои сели всех послевали ну, нормально Но очень даже ничего получилось у нас всех подлечили всех спасли так там дерево почти уже тут есть давай сюда пятерых так 100 запасов хватает пока можем не скупиться Смеет нашим Лич Давай беги туда Беги, беги Есть Ну пока легко мы их сдерживаем Хотя прошло только 15 минут а. Рыцари они все-таки Не только рыцаря. Да будет так. Так. деревяшки, вы все равно стоите. Идите, сделайте там. Но ну, видите шуроху. Так а ты. Давай сюда. Будем укрепляться еще. Так, тут готово. Есть такое дело. Дряд. Хочу. Какие-то огрызки Ахатуре. сюда пришли. Так, а где Малфорион? Что-то там спрятался. Ахатуре. Знаешь, не поставил. А, все правильно. Вот он бежит, цветляк. А, как я люблю природу. Я готова. Богиня зовет. Кто смеет угрожать нашим лесам? Вперед. Закалимдор. -а. Кослою сразу хил. А что там каст такой жесткий? О, Азголор пришел с нами драться. Свиток маны на всякий случай. Давайте, давайте, ледяного змея. Ну, теперь Азголор остался. Сейчас мы его все дыры банши. блин, опасный такие. Такая тема. Не успел. Не успел. Все, банши вроде убрали, сразу некроманты, чтобы он не вызывал. Все, добиваем. Есть, отбились. А, у нас Что-то совсем забыл. Что он так можно делать? Так. Пока у нас есть немножко времени. Но потом, ребятки, они попрут таким количеством, что его невозможно будет отбить и придется все равно эту базу, я думаю, оставить. Как бы мы не укреплялись, как бы мы не старались, но... Так что потихоньку, я думаю, будет резонно потихоньку уже укреплять и орков. Вон, смотрите, какая толпень идет, смотрите. Конца и краем нету. Кастуй. Да, и ты кастуй. А, вот и все, ее кинули в сон. Сейчас еще фура упадет. Будем его вытаскивать с того света. Призовем немного этих. Тиранду сразу в сон кинули. Сбили ульт. Джайна, он тоже во сне стоит. Так что не зря я уже решил укреплять орков. Потому что это не точно, но скорее всего мы сейчас упадем. куда-то улетает не знаю куда это надо добить так ребятки вы уже здесь помощь видите опять пошла мы еще не успели отбиться толком от первой от первого замеса как уже пошел второй. это вот она мне поможет Надо их уводить. А ты что тут стоишь в тычет? Все, Джайна упала. Надо теперь успеть вывести. Ну, в принципе, 17 минут, 18 продержались. Малфурион пал. Хорошо, что задания эти здания все готовы, готовы, но видите, все пока печальненько складывается. Выбираем здесь тогда. Все. Спокойся. Так, у нас зато куча денег. Давай и дерись Вижу вы демоны, не умолкаете. Малфурион, покажи свою силу. Или ты способен только прятаться за спинами смертных? Малфурион пока не может помочь. Смотри какой Слышь. поворот. А ну, Архимонт, ты шо, а хочешь драться? Как у него тычка, интересно. Архимонт. Ого. Я люблю да, его не победить. Так вот, Малфурион пока не может базе м -м, ответить, потому что он в таверне. Я а вот и он. Я един с природой. Согласен. Так, у нас... Я к чему? У нас много... У нас много уже стало денег. Так что мы можем купить себе, к примеру, свиток исцеления. Свиток... Даже зелье уязвимости есть. Возвращения не надо, но ну, зелье маны, наверное, еще. Но по пути мы зайдем сюда. Наймем там ребятушек. Так, давайте сюда еще светляков много светляков не бывает так тут фонтан можно будет подлечиться я люблю роман. нет подожди ты риском, сюда не пришел не они за нас и ребята с нами так легкий воин дальнего боя темный Натачил жрец берсерк высокие расходы А мне шкалоцы, колодцы блин поразбивали точно Ну уже он первые первая вылазка уже на нас идет не такие бронированные, что ли, или что? А, все, пошел Руна. а то что-то вижу. Самое главное, что орки нифига не встывают. А могли бы. Потом поешь. Так. У вас тогда мы поставим на этот фронт. Так, вот есть. Давай сюда еще. Сюда. Этим так, а потом они будут прорываться здесь, да? Надо сразу готовиться. дать им разбить это отлично Наши в бой. блин не спасло я с ну опять же сейчас это все терпимо терпимо терпимо потом как попрут я так думаю что это на определенном тайминге завязано то есть пройдет определенное время а как он Вон еще уже пачка собирается Ну денег хватит пока. Так, так, так, так мне парочку. Так. Кто смеет нашим лесам? Может, ворваться с ними и подраться здесь, но я тут без пушек буду. А тут драка пожестче получилось ну уже торки уже выйдут я, да наемники слабоватое здрасте трал ты проснулся я тут уже хрен знает По сколько воюю Да будет так. так, еще тут у нас вот Там орки пуст сами отбиваются. Не Во имя лу. Ну вот, у них, кстати, очень хорошо получается, у орков. Намного лучше, чем у людей, я же говорил. Разберутся сами так. так. Да, ей, наверно. Наверное. зелье маны мало мало мало у меня опять низкие расходы поэтому поехали так. давай мне еще еще надо башен еще башен 20 минут осталось держать их так, ну все, значит, этот фронт мы оставляем Орком, Устрал с своими ребятами разбирается. Мы постараемся перекрыть вот эту часть. Так, Стражи Ужаса уже вижу. Это, значит, массовый стан или массовый аргуля. Далеко не едь. Но опять же, я только что потратил ульт. Разу надо сливать. Да будет так. На Гаргуль. Фурион хватит уже. Завет. А орки даже и не вышли. Ну нормально. На ну, нафига. еще Здание готово. Что произошло? Я слышу голосы Луны. Такова воля богини. Богиня, укажи мне, что путь. случилось в наших лесах? Все очень плохо в наших лесах. Я тебе так скажу. Приказ поняла. Богиня зовет. Ну а что ты? А, как я люблю... Нихрена не делаешь. Драконы. Ах, это... Все равно Малфурион не вытягивает их, даже под ультом. Багин, мне путь. Наши в бой. Как бы он ни хилял, но не выдерживает. Урон сильно большой походу идет. Вот все, что у нас осталось. Зовет. Так ты, Зачем иди сюда. Века? Ты ее полечи. Как она подойдет а на расстояние. И беги по грифам. Короче, всех буду денег хватает. Буду сейчас всех там штамповать. Почини. Почини. Я Привет. Что в наших лесах? Привет, мой свет. Я, здесь походу здесь стильно ты застроился ты? уже. Пройти нельзя. Как я люблю да, они уже... Игзант каким маршрутом обходят. Так, все <связи> Нормально, взял да, только что какую-то хрень закастовал. Кто пятнадцать минут так сейчас походу начнется? Что произошло, я слышу голос Блин, что застанули. Иранда во сне, води зомби, а ну мне Сейчас походу воскресятся. Или нет? нет, это не тот. Да а, -а, а, гипогриф. Точно, это ж они могут только бить. Блин, это мне надо лучницы. Это мне нужны лучницы, для, чтобы оседлать гипогрифа. Ой, Да ну, это тоже нужны. Даже пару медведей возьмем. Все, кто у нас тут остались, да? Гипогрифов только сюда. Укажи мне путь. Ни слова больше. Идите, Хорошо. оседлайте этих я гипогрифов. Я слышу, я люблю природу. Жду приказа вот, так бы мы просто сейчас смогли бы эти башни расстреливать вверху. Там он медведей можно понанимать. Аж роман. Приказ поняла. Привет. Твой ход. я люблю ну и что то что тебе мешает в жизни пройти, блять, туда? Ну вот эта хрень точно перезарядница перезар... перезар... Я за это говорил что он возродится Вперёд, к Твой. так все гипогрифов мы всех оседлали 12 минут чем временем осталось удержать Кто смеет так Качи сюда к твоим дружочкам фурболгам и, наверное, возьми их к нам в нашу пати. Пару таких, то что война закончилась и мы даже их и не взяли. Батрак, кстати, мог бы еще пойти и наши деревья починить. Я готов вот. на Кто -то, Кто То их беру, они не хотят. Возьмем с собой еще деревьев, закастуем. Ну он там травы ворвался. Еще хорошо, что у вот, него живы. А еще и у нас живы. Я за них совсем забыл. Я за них и забыл. И сон мои может быть, может быть. Не, я покрив, не уже нафиг не надо. Потому что под них надо лучниц брать. А за сюда собирайтесь. Я слышу луны. Не так. 9 минут. Сейчас должны пойти волны такие огромные. Рейч, лютый хлад. Кстати, этот же шаман, он может щит молнии кидать. Кто смеет нашим лесам? Базе Я, Я базе союзника считаю помогаю на все 200%, а вот что союзник не очень. Пытаться разрушить катапульте чтобы они сдалека не стреляли на тиранду Да. тиранда пала мне тут уже и деревьев и ниоткуда брать И все проспал. И уже сразу вторая пошла волна. Вторая волна пошла. Малфорион, уходи. Это не твоя война. Ни маны, ни хрена нету. Ворки, держитесь за разы такие. Убрал еще жив. Деревья мои, конечно, подбиты конкретно, но нет расходов. Ну, схватает, можно и улучшить. Так, мы в Ты там сильно битый. Азу туда, к худбруглу нашим друзьям. Найми их и сюда. Я слышу Ой, бежит этот дурачело, который может сон кидать. повелитель ужаса. Я люблю я да будет так. Ульт у меня есть, но, наверное, мне нету смысла его использовать к сожалению, потому что сразу в сон. Это мы уже плавали, знаем. Смотрите, как они издалека разбивают блин строения. Так, Малфурион. Я хочу. Ну, он придет с детьми природы, помощь. Если Пока его подруга тут пытается по кругу пости. жив, это главное, 4 минуты, 5 минут, сейчас опять пойдет, Толпа собирается. Да будет так. Что здесь? Тут только остается делать так, потому что дальше уже отступать нельзя. На Но новый рудник я вас не пошлю. Кстати, у меня там тиранда подбитая. Ну как-то так только. так то так, три минуты. Угостите даму сигаретой. Сигарета тлеет три минуты. Рда, ты не хочешь сдаться? Вот так вот эти тебе тут друзей привел. Ты уже сильно охеревшее. Так, мой фурион, воздуй. А, тут у меня вот еще есть немножко Ребята, я их не использовал. А лимит на них потрачен. Я хиляй, Малфурион. Что это что где? Это а, нормально, хиляй. Ну, Но тупанул, ребята. Тупанул, с кем не бывает. Так, все. Все, трал упал. Восстанавливаем ее меняем пункт назначения. И все хватит кастовать, Матвей. Давай сюда, всех нанимаем и готовимся к последнему бою. Две минуты, но ну, я думаю выстою, конечно, но. Ну, давайте. Базе союзника, базе союзника уже ничего не поможет. Хочешь топор? Кого убить? И я готова. Ух ты, филищок. Огонек. Духи предков И полетел. Нет. с вами возился мы сильнее чем ты можешь себе представить демон если нам уготована смерть пусть будет так по крайней мере теперь мы свободны этот ничтожный щенок сумел укусить меня с легионом слишком просто если бы я знал что смертные настолько слабые я бы покорил этот мир еще много веков назад минута двадцать союзника нужна помощь союзник уже ничего не поможет я готова, Жрица, мертвецы построили последний лагерь. Их армия растет с каждой минутой. Что-то не так. Да ладно. не зовет. Ну что, ребята, последний бой, ну тут плюс 50 секунд. Я думаю, 50 секунд мы выдержим эльфи куда подевался тот яростный пыл с которым вы когда-то сражались а ну так это он тут сам идет конечно сон мои чувства Я так, что это честно, что по нему урон не идет. Да нет, все, мы уходим. 8 секунд. Не хочу даже расстраивать пацанов, что мы его, ему навалять не можем. Расскажи лучше это моим деревьям. земцы держались до последнего. Тебе удалось подготовить оборону вершины? Да. Теперь победа точно будет за нами. Его залечит свои раны, как и весь мир. Все принесли свои жертвы. Люди, эльфы и орки. Забыв былые распри, они объединились против общего врага. Сама природа восстала против тьмы. И тьма отступила. Я вернулся сюда, чтобы в последний раз направить этот мир и показать, вам больше не нужны хранители. Судьба будущих поколений всегда была в руках смертных. Я же выполнил свое предназначение и теперь займу место среди легенд. Вот такие вот дела, ребята. Спасибо всем, кто был на протяжении всех этих видео вместе со мной. Мы закончили прохождение Warcraft 3 Reforged за эльфов. И далее у нас следующая компания. Это Ужас с морей, компания Стражей. Ну, а это уже будет в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока и до скорых встреч.